И мы продолжаем создание передвижения от первого лица. Открываем анимационный blueprint. Так, и здесь мы давайте скопируем Default Moment. И это будет наш стейт для э, combat передвижения, которое мы будем использовать для смешивания с анимациями, где персонаж использует оружие. Э, достаем ноду new save change pose. Э, называем ее, э, в принципе, как вам угодно. Я назову blend movement. И также default movement мы тоже сохраним для удобства чтобы мы имели э, доступ к нашему стейту э, с любого места так и в idle мы заменим анимацию на idle в состоянии combat и также мы изменим blend space на combat blend space Также нам нужно будет поменять э, наши повороты. Единственное, что я повороты не перебросил из Advanced Locomotion, поэтому давайте его откроем. Для того, чтобы мы могли перенести анимацию в пятую версию. Так, давайте найдем анимацию поворота. Turn in place. И нам нужны две анимации. Так, делаем экспорт. И теперь импортируем в наш проект две анимации. В принципе, я думаю, у вас они будут сразу, поскольку в первом уроке я прикреплял ссылку, где все эти анимации есть в одном паке. Так, я импортирую анимации, теперь они есть, и мы можем их выставить. TurnL. Выставляем. Другие анимации. И теперь R90. Compile сейв так давайте закроем лишнее и теперь мы можем уже ссылаться на combat moment так достаем сейв точнее давайте возьмем blend post by bull. Здесь у нас мы создадим переменную combat active. То есть, если у нас эта переменная активная, да, мы переключаемся на передвижение с оружием. Если у нас эта переменная не активная, то мы используем use change pose uh, base movement. А здесь у нас пока что будет use uh, blend movement. Так, Compile Save, и теперь давайте откроем персонажа, и в нем создадим на какую-нибудь кнопку, то что мы можем переключаться между режимами. Давайте GK. Здесь перемену Combat Mode, точнее, Combat Active. Так Делаем branch и делаем своеобразный переключатель с помощью бранча, где мы делаем, если combat active true, то мы делаем ее false, если combat active false, то мы делаем ее true. Таким образом мы получаем такой переключатель. Возвращаемся в анимационный blueprint, в event graph, variable и здесь давайте сделаем... Передачу информации с персонажа Combat Active в переменную Combat Active в анимационном принте. Так, мы передали информацию. И давайте перейдем в анимационный граф. Ну, давайте посмотрим вообще, как оно работает. Мы двигаемся. И теперь мы двигаемся в Combat Mode. Единственное, что нам нужно также Force Look выставить у анимации наших новых поворотов так, открываем анимацию и здесь выставляем force look и также у второй анимации теперь мы можем это проверить так, сохранимся play у нас обычное передвижение нажимаем G и теперь у нас э, передвижение Combat в моде Да, вроде бы ошибок никаких нет. Так, и теперь давайте кое-что еще сделаем. Так, прыжок во время ходьбы. Стоим анимацию Jump Start. Называем state Jump Move Start. Сюда подаем из N дальше нам нужен fall Jump Air. Давайте просто уберем. Пускай будет Jump Air. Move Jump Air. Uh, ну, здесь, в принципе, все делается так же само, как и в обычном прыжке, да. Uh, дальше мы достаем land приземление, когда мы двигаемся, и передаем сюда. Здесь нам нужно будет указать вот эти значения. Единственное, что тайм uh, ремайнинг у нас должен будет быть другой. Так, SNR, NOT. То есть мы находимся не в воздухе, тогда, да, мы можем приземлиться и переключиться на анимацию приземления. Так, здесь меняем на майнинг конкретно той анимации, которая идет перед переходом. И также нам нужно будет э, снять галочки и конечно было бы неплохо настроить скорость проигрывания анимации. М -м -м. так motion blend как бы это лучше сделать ну, в принципе мы можем и так оставить в дальнейшем это доработать давайте посмотрим да у нас стоит э, loop animation нам нужно снять галочку и также снять галочку с приземления Loop Animation. Так, ну и здесь тоже посмотреть, чтобы были галочки все сняты. Так, у нас останавливается анимация. Нам нужно тайм-реманих тоже поставить здесь. Вот нужная нам анимации. Так, здесь стоит то, что нужно. И теперь, да, у нас при ходьбе проигрывается другая анимация прыжка и приземления. И теперь давайте сделаем, наверное, остановку персонажа, чтобы при беге или ходьбе, да, когда мы останавливаемся, у нас персонаж делал остановку. Так, находим анимацию. Вот такая анимация. Давайте поставим root motion этой анимации. Назовем Стоит stop run. Так, сделаем переход от момента к stop run. Так, и вот стопран, Run мы переход делаем к Idle. Убираем этот переход. Так, и здесь единственное, что мы немного поменяем. У меня там запись прервалась. И здесь нам нужно будет немного все изменить. Сейчас мы это все изменим. Здесь нам нужен Time майнинг, То есть по окончанию анимации, если у нас меньше, чем 0.2. То мы делаем переход и также нам нужно будет там кое-что изменить здесь если спид равен нулю э, то и также если мы не находимся в воздухе то есть если наверно то мы будем переходить уже к айду и теперь, когда мы идем, да, мы делаем остановку, персонаж останавливается. И также давайте добавим возврат в случае, если мы начинаем снова идти. Мы проверим, если спид больше нуля, то мы сразу же перейдем к моменту. То есть в случае, если мы будем идти, то у нас не будет проигрываться полностью анимация. Да? То есть мы остановились и сразу начали идти. И у нас как бы анимация полностью не проигрывается. Таким образом персонаж не скользит. Так, и давайте создадим теперь crouch. Здесь мы создадим enumeration, который мы назовем moment state. И здесь мы пока что сделаем два. State это stand и crouch. Сохраним это все. Этот enumeration нам поможет переключаться между нашими состояниями. То есть не используя каждый раз отдельную переменную для нового стейта, мы будем использовать enumeration. Так, давайте возьмем клавишу C. Создадим переменную, назовем ее state. Так, убираем moment state. Делаем set. Также мы возьмем moment state и проверим, если равно. Так, единственное, что это не то. Если равно Crouch, Бранч. Так, подключаем. И это нам нужно будет, наверное, все-таки добавить функцию. Но давайте сделаем Collapse to Function. Назовем его Set Moment State. Здесь сделаем pin для того, чтобы мы могли контролировать на входе функции с каким стейтом нам сравнивать. Так, теперь нам нужно... Ну, давайте отсюда вытащим. Как бы это лучше сделать? Давайте сделаем свитч. И если crouch, то мы перейдем на бранч, Поскольку если у нас будет несколько стейтов, да, различных, то нужно сделать как-то одной функцией, чтобы это было удобно для каждого стейта. Так, если у нас true, то мы переходим на stand. Если false, то мы переходим на crouch. Так, выставляем функцию и ставим crouch. Давайте сделаем комментарий то, что это crouch. Здесь сделаем комментарий то, что это combat мод. Так, теперь давайте передадим информацию о наших стейтах. Делаем promote variable Moment state. Получаем информацию о стейтах. Переходим в анимационный граф. Так, и здесь мы уже пропишем анимации для приседания. Давайте найдем Crouch Idle». его к айдлу э, нашего нормального поведения единственное что нужно снова будет добавить анимации я думаю я это сейчас ускорю Единственная правка то что мы будем использовать стейты to Crouch crouch Idle и Crouch moment. В принципе, это а, такие же стейты, как и обычное передвижение, а, только что у нас там будут другие анимации. Поэтому учитывайте а, то, что в принципе мы работаем с похожими функциями, да, которые позволяют нам подключать э, анимации и передавать информацию с персонажа в анимационный блюпринт. Так, давайте создадим для кроуча Blend Space удалим все. Единственное, что у нас при кроуче персонаж ходит в принципе с одной скоростью, и я думаю, нам лучше создать Blend Space 1D. да, То есть нам незачем иметь скорость в Blend Space для кроуча, поскольку мы скорость переключим персонажа. И, соответственно, ускорений в анимации никаких у нас не будет. Поэтому мы создадим Blend Space 1D, где у нас будет только Direction. Минус 180-180. Так, ну и добавим анимацию. Так, вставляем в State момент наш state, и ставим ему direction дальше в кроуч айду давайте вставим кроуч так и ту кроуч так ту кроуч to кроуч что нам с ним сделать так во первых Давайте посмотрим. Стоп. Сделаем стоп. Стоп кроуч. То есть по аналогии с стоп ран стейтом, да, мы выставляем в принципе те же значения. Таймер майнинг. Радио меньше 0,2. Давайте пока что ту кроуч уберем, поскольку нам там еще понадобится анимация. Здесь moment state равен кроучу. Так, и возвращаемся мы, если moment state равен стенду. Достаем спид, проверяем, если больше нуля, то мы переходим к Crouch Moment. И также давайте проверим, если Isonair True, то мы будем возвращаться к обычному айдлу. Так, здесь мы возвращаемся, если speed больше нуля. А переходим, давайте просто скопируем наш переход. Переходим мы так же само, как и когда мы не приседаем. Так, compile, save. И здесь мы перенесем, если спид больше нуля, также сделаем end. Movement state равен стенду, то мы будем переходить. То есть, если мы движемся и нажимаем встать, то мы будем переходить к обычному моменту. и также обратно. Если спид больше нуля, end, moment state равен crouchu. мы двигаемся останавливаемся остановка у нас работает передвижение работает и присед у нас также работает единственное что давайте также поставим crouch interpolation на 4 для того чтобы у нас плавно сменялись анимации давайте нажмем play еще раз присядем и вот у нас при ходьбе плавно сменяются анимации. Айдл анимацию мы потом тоже заменим, это не очень подходит сюда. И возьмем ее также с Advanced Locomotion.